И всем привет, с вами снова я, Скайзеркит. Сегодня мы играем на одном сервере. Вот, видите, мы вместе с Колой играем. Это варп-мобы. Мы будем мочить мобов сегодня. Да. Вот они вообще такие красивые. Так, я думаю, их не надо трогать, а то что-то они мне нравятся как-то. Не буду я их трогать, что что у нас там повыше? Аааа, нет, это только не вы. О, нет, здесь все эти, здесь друзья наши заспаунились. Знаешь, которые еще огнем кидаются, называются, блин, как их фриты вот. У меня уже их стержень есть. Так, что здесь спалнить? А, здесь мобы обычно. Мол, очень а побыл. Это типа, знаете, вот варп-качалка. В следующей серии мы, наверное, на этом серии будем спать варп сплив. Я надеюсь, мы будем его снимать. Потому что, мне кажется, больше ничего не счастлива. Кто тронул свинозомби? О, да, вы молодцы, ребята. Кто тронул свинозомби? Кто обидел свинозомби, а? Нет, ну кто их обидел? Кто обидел? Уроды. Так, возьмем кидсдак. Китстаундер. Здесь как раз все окей, значит, вот сюда все только для супа мяча. Я беру вот это вот, Вот это я 100% так беру. Так, это все я скидываю, да, да, вот так сюда. Так, короче, вот так вот. Блин, то делать, Блин. Вс ⁇ Коля, я сейчас к тебе иду. Так. Так. Так, сейчас мы идем на Варпмобы. Так, я деваю вот. я не знаю, что у нас со скином, но надеюсь, это пройдет. Так, варп моб, варп моб. Ты сейчас на варп мобби, да? да? Ты на варпмоп сейчас? Да. Ты еще жив, вам как будто хочет, а? ну, скелетоны, идите. Пацаны, ты что, вообще что ли? А, давай помочь. Пацан, ты... вообще здесь пацан такой крутой, весь стрелом. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, стрел, иди. Вот так вот. Мочи, мочами. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот. Давай, давай, лосяк. Все, прощайте, друзья. Ох, сколько вас здесь спалнело, заспалнело, а? О, боже мой, как вас столько заполнилось! А -а -а, прощай, друг. Я знаю, где скелетов мочить надо. О, ты здесь... О, за тобой куча свинозомби. Мочи его Самородки с куда. О, мой меч. Дай меч. Меч, дай. Меч, дай. Тебя сзади кучат. Оля мочил их, мочи я сказал, мочи. Вот. вот так, вот так, вот так, давай, давай, нападай, приобрелись. Вот так, давай, давай, давай. Красава вообще. Так, ох, ну ты ч ⁇ ну, ну, а, ненавижу скелетов, а нет, красава. Надо бы мне лук Коля, помогай, Коля, помогай. Я сейчас, я походу, это... Скончу с собой Ладно, давай, я, по, я пойду чуть-чуть дальше так. Ну, Что еще буду делать? Надо покушать. Меня да убивай Ты про что? Убиваю склеп. Убиваю. Иди покушай, если у тебя голод. Я тебя прикрою друг иди за... за... Это. Ой, здесь все... Собесел А, помоги, Коля! а Иди сюда! Я взял твои вещи, иди сюда. Спасибо. Давай, мог, пиши, я дам. Ну что, а -а -а. я дам. Зараз переместился. Фух, еле выжил. Иди сюда, иди, отдам твои вещи. Где, мы, где ты помнишь? Иди сюда. где ты? А где ты? Там, где и был, иди сюда. Беги, беги ко мне. Ох, сколько скелетов! А с Парта вам! Не, Спарта вам, вам уже здесь не было, вас некуда спортировать. Иди сюда, иди сюда, сюда, иди. Иди сюда, Коля, логи Так, вот твое, твое, так, твое, твое, твое, твое, твое. здесь все твое? Yes. Мой совет, иди положи в Эндерсундук сундук, там все короче сохраняется. Твое, никто не сможет твое взять. Я знаю. Туда положи мой совет. Yes. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. На все. Минус. Mm -hmm. Какой меня Я, мне кажется, что ты еще помрешь нет? Убивай! Да здесь тебе уже все спасают тебя. Но тебя такая... столько свинозом биогрелось. Прости, но я здесь не причем. У тебя столько свинозом биогрелось. Что-то. Ты... ⁇ Ты опять помер Замк. Ладно, да кто такой там? Где ты помер? А, ну иди сюда. Иди сюда, у меня два вещи. Какой портал? Прости, но твои вещи уже собрали, видать. Опьяный момент. Ааа! Пьяные мобы! Пьяные свинозомби! О, нет! О, нет, спасайся! Кто может? Ой нет, спаси тебя. Опозд. Все алмазника зафигачат тут эти свинозомби. Я, ну, я помню его, так что ладно. Ха, ха хорошо, наверное, получил. О, сколько намного чувака напало свинозомби. Я говорю, сколько их там? Блин, ну я не буду его спасать. Кого? Вуху! Иди отсюда, иди отсюда, свинозомби, сказал. Офигенно, офигенно, слушай. Нет. А, померайте, я сказал, О, нет, меня сейчас вино зомби, они на меня все. Помоги! А, все, капец поход Я и столько Так <говор> Надеюсь, <так говор> да, да, меня тоже слили. А я нападал, а потом вот ты я... Я <говор> тоже там. А я пошел за своими вещами. Так, <говор> где я подох? Я вот это чувак. Посмотри, Белсаны! Это ты, сюда, как нас вс ⁇ <говорит> а, опять. Ну, и ты, ну <говорит> вот и все всем спасибо за просмотр с вами был скажи э, кит и кола подписывайтесь на канал ставьте лайки э, всем спасибо всем пока